Всем привет, друзья! Меня зовут Денис и вы смотрите канал 812 фото. Сегодня я расскажу вам об универсальном на камерном микрофоне Boya BYMM1. Вместо того, чтобы рассказывать о микрофоне, конечно же, лучше всего просто дать послушать человеку, как он звучит в записи. Мы будем записываться в трех различных условиях и на различных расстояниях от микрофона. Сейчас я записываюсь где-то на расстоянии метр-метр двадцать в заглушенном помещении, потом я отойду чуть-чуть дальше. Потом мы то же самое сделаем в помещении средних размеров. Его площадь равна 80-70 квадратных метров. Ну, там достаточно большие высокие потолки. Средний уровень реверберации, даже можно сказать ниже среднего. И еще мы запишем видео на улице. И как раз попробуем, как себя ведет вот эта ветрозащита. Сейчас я записываюсь на расстоянии где-то 2,5-3 метра. И я хочу зачитать вам отрывок из Евгения Негина, чтобы мы послушали шипящие, свистящие буквы. Поехали! Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь, так воспитанием, слава богу, у нас не мудрено блеснуть. Боя BYM 1 не требует никакого дополнительного питания. Это электретный микрофон, поэтому вы просто подключаете его либо к смартфону, либо к камере и спокойно пользуетесь. Друзья, подписывайтесь на наш канал и не забывайте нажимать колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Друзья, звук должен немного измениться, потому что я сейчас для записи использую петличку Sennheiser ME2US. Итак, в комплекте, кроме самого микрофона, у нас есть внушительного вида вот такая ветрозащита. Очень интересно послушать, как она работает, но выглядит очень круто. Это крепление на башмак. Такое вот упругое, можно сказать. Далее, это инструкция на русском языке. И это два кабеля. Один обычный и другой в виде такой вот пружинки. И хорошо, что они Г-образные. То есть, если вы подключаетесь, например, к, цифро... к цифровому фотоаппарату, то мониторчик у вас не так будет загораживаться кабелем. И есть вот такая вот приятная на ощупь сумочка. Наверное, это кожзам. Да, кожзам, в котором можно это все сложить. Ну, не все, конечно. Микрофон собран очень хорошо, нигде ничего не люфтит. Корпус металлический. Подключение производится вот здесь вот сзади микрофона. Это вы подключаете уже к вашей камере. Друзья, не нужно думать, что это микрофон-пушка. Естественно, пушка не может быть таких маленьких размеров. ну Тем более, в инструкции у нас четко написано, что это кардиоидный микрофон. Можно сказать, обычный микрофон, универсальный. Вот его частотная характеристика, диаграмма, да? Нигде никаких пиков особых нет. Ну и вот наша направленность. Обычный кардиоидный микрофон. Итак, друзья, начнем наши тесты. Прошу прощения, что записываюсь напротив окна. Я знаю, что так делать нельзя, но по другому камеру я не могу поставить. Сейчас мы записываемся в помещении средних размеров. Время реверберации чуть ниже среднего. И... Я нахожусь в метре от микрофона боя BYMM1. Поехали. Сосисочная, генералиссимус. Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Так воспитанием, слава богу, у нас не мудрено блеснуть. Теперь я отхожу метра на 2,5-3. Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Так воспитанием, слава богу, у нас не мудрено блеснуть. Кстати, давайте еще проверим направленность микрофона. Я сейчас стою в центре, да, я начинаю отходить, отходите, говорю здесь, говорю уже э, справа от камеры, и сейчас я иду налево от камеры. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Интересно, как меняется при этом э, позиционирование, уровень звука, кардиоида должна... По идее, здесь меня хуже брать уже с этой стороны. Сейчас я отошел из кадра метров на 5. Справа от камеры я иду в кадр. Я иду в кадр. Захожу в кадр. Фокусируемся. Уходим в другую сторону. Слушаем, как это все звучит. Метров 5 я отошел теперь слева от камеры. И я возвращаюсь к камере. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Надо было поставить автофокус, но ничего, я вот так вот сделаю. Все, здесь в этом помещении тест мы сделали, поехали теперь точно на улицу. Мы скажем наши проверочные слова, сосисочные, генералиссимус 65 и зачитаем стихотворение, отрывок из поэмы. Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь, так воспитанием, слава богу, у нас не мудрено блеснуть. Итак, я отхожу еще дальше от микрофона. Фокусируемся. Расстояние где-то 3, 3 метра или 2,5 метра. И продолжаю я тестировать на нашем тексте сосисочная Генералиссимус. 65. Итак, сейчас проверим кардиоиду. Ухожу из кадра налево, причем я нахожусь достаточно далеко, возвращаясь в кадр. Ухожу направо, отношение к камере, и я уже здесь. Подхожу где-то на полтора-два метра, фокусируемся, и то же самое сейчас попробуем сделать. Раз, два, три. Раз, два, три. один два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Один, два, три, четыре. Пять. Мы находимся сейчас э, за домом, который стоит возле дороги. И попозже мы подойдем к дороге. То есть мы здесь в относительно тихом месте находимся. И, кстати, меня сейчас посетила идея, что нужно отключить микрофон на камерный и попробовать, как запишет то же самое камера своим встроенным микрофоном. Поехали. Вот так звучит микрофон, который встроен в камеру сосисочная Generalissimus 65. Попробуем отойти чуть подальше. Выйдем из кадра. Зайдем в кадр в метрах трех. От камеры. Поговорим немного. Отойдем вот сюда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мы переместились поближе к дороге, она сейчас находится прямо за фотоаппаратом, и мы используем сейчас все преимущества кардиоидной направленности. То есть, дорога, по идее, должна не так громко звучать, а мой голос должен звучать четко и гораздо громче, чем дорога. И где-то вот в этих границах. Вот где-то здесь должна быть граница кардиоидной направленности. Я нахожусь сейчас в метре от микрофона и начинаю отходить чуть, -чуть дальше. Примерно все это вот так вот звучит. А теперь все то же самое. Здесь вообще ничего не слышно, потому что, я понял, все не Что можно сказать после всех проведенных тестов? Я думаю, что BYM1 от компании Boy однозначно лучше, чем встроенный микрофон в Lumix G80. Мне кажется, что он однозначно лучше большинства встроенных микрофонов, потому что встроенные микрофоны, как правило, все направленные. Боя кардиоидный микрофон, у него есть направленность, и если вы собираетесь снимать студийных более-менее плюс-минус условиях с небольшой реверберацией, то это для вас. Кстати, в том тесте, где мы записывались на улице в достаточно тихих условиях, микрофон тоже себя хорошо показал. И поэтому я бы сделал такой вывод, микрофоном лучше всего пользоваться в заглушенных помещениях, ближе к студийным. Там он создает все-таки такую легкую, легкую комнату, да, добавляет звук атмосферу, и не так глухо получается. В помещениях не очень больших, в средних, когда вы можете подойти достаточно близко к источнику звука, даже интервью взять, и если вы записываетесь на улице, то нужно избегать каких-то громких мест, использовать ветрозащиту, и, собственно, этот микрофон является первым шагом, как мне кажется, после встроенных микрофонов. Ну, а у меня на сегодня все, друзья. Меня зовут Денис, вы смотрели канал 812 фото. Я вам желаю только отличных кадров, отличных видеороликов, только интересной, самой любимой вам работы. Всем пока!